Друзья, всем доброго времени суток. Сегодня я, Надежда Новосельская, психофизиолог, психотерапевт, лайф-коуч. Буду с вами говорить о том, как можно брать внутренние денежные ограничения и таким образом формировать другие созидающие убеждения вместо ограничений. И одна из практик сегодня будет денежное дыхание. У нас, у умных, образованных людей, есть очень много знаний в голове. Их так много, что мы не всегда можем их применить. А вы знаете, что сознание у нас удерживает 5% информации. А бессознательное, то есть тело, 95%. Представляете, какая разница. И вот в этом теле, 95 по сознанию, у нас накапливается большое количество ненужной болезненной информации, которая в виде импринтов сидит в теле. Поэтому одна из методик, один из способов убрать контроль мозга, тот, который сдерживает страх безденежья, сейчас пандемия, многие сидят, без денег, деньги у кого-то заканчиваются, кто-то не знает, как дальше зарабатывать. И это наслаивается еще больше. Поэтому сегодняшняя тема будет простая. И вы знаете, что с первым вздохом человек приходит и с последним уходит. Много дыхательных практик сегодня в разных сферах, и они очень здорово нам помогают. Пранаямы, всевозможные дыхания бутейка и многие-многие другие методики, которые помогает нам избавиться от тех или иных комплексов, которые есть в нашем теле, связанные с мыслями, которые впустили, ну и, естественно, ощущения, эмоции. Так тело запоминает и держит в виде блоков, страхов. Поэтому сегодня техника денежное дыхание такая. Вот сейчас я нахожусь на балконе. Это Египет, Арабия. Это картинка, о которой я когда-то мечтала, чтобы из балкона я могла наблюдать за, за морем. Или это моя квартира, или это съемная. В общем, я люблю море. Эти картинки я мечтала, планировала. У меня много желаний, благодаря которым я здесь сегодня, во время пандемии. Я не успела вернуться домой. Как раз апрель месяц меня застал после зимовки здесь. И поэтому я провожу здесь, продолжаю проводить свои тренинги. И ближайший пятидневный интенсив будет уже вот через пару дней. дней. Ссылочка под этим видео будет на него отдельно. Итак, практика. Когда мы отключаем контроль мозга, но при этом знаем, чего мы хотим, мы управляем своим телом, своим бессознательным, своим 95, мы сами программируем, чего мы хотим. Вместо того, что нам запрограммировали, запрограммировали нас другие, мы отреагировали, как, как могли, как сумели. В итоге в теле запомнилось. И мы сейчас пробуем себя перепрограммировать. И практика называется «Денежное дыхание». Вспомните ситуацию, картинку, когда благодаря деньгам вы получили нечто классное, чему вы очень сильно радовались. Или, возможно, вы смоделируете картинку, которую хотите, чтобы была, и которой вы будете радоваться. Мозгу все равно, что мы его загружаем. Нет у нас прошлого, будущего. Мы живем настоящим. Поэтому вспомните такую картинку. Вдохните ее. Улыбнитесь, понаслаждайтесь. И теперь отложите в сторону эту картинку, когда вы ее сейчас воспроизвели в памяти или смоделировали. Картинку вижу, слышу, ощущаю в настоящем времени, связанную с той суммой денег, которая вам сейчас доступна. Ну, например, тысяча долларов, поездка там, не знаю, куда-то, фургаду, например, или там три тысячи на Бали, там, на Мальдивы. Ну, в общем, у каждого свое. Кто-то представит себе машину, кто-то представит себе завершенный дом, который недостоин, И так далее, и так далее. У каждого свое. И теперь, когда вы эту картинку себе создали в своей памяти, вижу, слышу, ощущаю, зафиксировали, поставьте символ. И теперь, когда у вас возникнет какой-то страх, дискомфорт, негатив, связанные с деньгами, ощутите обязательно в теле, скажите себе стоп, и продышите этот дискомфорт, эту боль, связанную с деньгами, недостатком их, вот этой картинкой продышите. Угу. И приучите себя управлять своим мозгом по назначению. Не запихивайте туда всякий хлам. Учитесь контролировать и получать то, чего вы хотите. И именно на пятидневном мастер-классе, на пятидневном тренинге, где будет каждый день будут мастер-классы, вы будете получать и как для сознания, и так и бессознательно, разного рода практики, тренинги, трансмедитации, для того, чтобы уже в ближайшие 3-6 месяцев вы увеличили свои доходы в несколько раз. Надежда Новосельская, психофизиолог, психотерапевт, лайф-коуч, была с вами в этой транс-медитации. Ссылочка на пятидневный интенсив, как убрать внутренние ограничения и за 3-6 месяцев увеличить свои доходы в несколько раз, будет под этим видео. Денег вам, счастья вам! И дышите деньгами и радостью.